Приветствую вас, друзья, на канале индекс рейд, анализ рынка на сегодня, 2 декабря 2022 года. Рынок находится в зоне страха, индикатор страха и жадности показывает отметочку 27. За последние сутки было ликвидировано 16,5 тысяч трейдеров на общую сумму примерно 45 миллионов долларов США и потери низут преимущественно лонговые позиции, но есть некоторая разнонаправленность по бирже окекс также Deribit и Bitfinex. Давайте посмотрим, что у нас с соотношением коротких длинных позиций. Также за последние сутки у нас сейчас доминируют шортовые позиции, но доминация незначительная, всего 50,15%. Индекс аль сезона находится в зоне 30, показывает отметку 33. Давайте сразу на график посмотрим, что у нас с доминацией биткоина. У нас сейчас она находится на отметке 40,30% и на дневном таймфрейме мы видим, что потихонечку тянемся вверх. Ближайшим локальным сопротивлением у нас сейчас Выступает уровень Fibonacci локальный 236, это где-то на отметке 40,39. Дальше у нас промежуточный 382 локального Fibonacci на отметке 40,69%. Дальше 40,89 и еще выше отметка 41,21 примерно и глобальная Fibonacci 41,47. Также обращаю ваше внимание, что у нас полноценно развивается сейчас локальная динамика. Видим вторую полноценную свечку Hikonash, индикатор Market Cypher B показывает нам зеленый кроссовер два дня назад и сейчас продолжаем развивать лонг и обращаю ваше внимание что индикатор также тренд скор у нас двинулся из шортовой зоны в нейтральную нужно быть в любом случае внимательным но если сейчас будут нарастать настроения инвесторов в большей степени к биткоину то мы где-то не за горами можем приблизиться к тому самому отскоку, который уже достаточно давно инвесторы ожидают на рынке обратите внимание фондовый рынок закрылся у нас разнонаправленно у нас есть снижение по основному бенчмарку S&P 500, также по промышленному сектору Dow Jones, а высокотехнологичный сектор немного выше нуля, закрылся в последней сессии. Также хотел бы обратить внимание на то, что у нас на этой неделе из важных событий было ВВП за третий квартал, оно оказалось положительным, это придало немножко динамики рынку. На сегодняшний день, на пятницу, рынок, конечно же, ожидает в 17.56%. Ну можно сказать в 6 часов по московскому времени у нас выйдут данные по уровню безработицы за ноябрь. Индекс доллара США на дневном таймфрейме выглядит шортово. Обратите внимание, пробились через пунктирную трендовую паутину, Также пробили нулевое FIBA сейчас, которое было локальное по индикатору на отметке 105, примерно 0.1. И сейчас двигаемся вниз к поддержке также локального FIBA на отметке 104.34. Если мы коснемся его и продавим этот уровень, то мы видим, что индикатор нам подсвечивает нисходящую динамику, и мы отправимся в более глубокое движение вниз. И дальше у нас пунктирная трендовая паутина примерно на отметке 100. И здесь такая некая зона 101.5-100. Индикатор нам подсвечивает эту зону также секвенталом. И обратите внимание, что только вторая свеча, поэтому индикатор у нас красная И соответственно мы можем отрисовать полноценную динамику до 9 свечей и в том числе с движением по инерции. Но хотел бы также обратить внимание и на то, что мы уже достаточно серьезно находимся в шортовой динамике по индикатору Trendscore. И обычно отсюда бывают достаточно резвые отскоки. Сейчас у нас формируется красный манифлоу на индикаторе Market Cypher B. И как только будет примерное понимание на загиб верхние значения, мы будем поизвестировать. Этому индексному показателю, конечно, отскакивать вверх. Ну и переходя к главной криптовалюте, мы с вами видим, что сейчас двигаемся снизу вверх, но движение чуть-чуть остывает. Сейчас удерживаемся пунктирной трендовой паутине, свеча находится прямо на ней. Это отметка где-то в зоне 16.800. Главная поддержка сопротивления локальная 236 FIBA на дневном таймфрейме 17.170. Ну и далее у нас пунктирная трендовая паутина на отметке 17.400. Если продавливаемся через них, следующее сопротивление на отметке примерно 18 тысяч долларов. Здесь направляющая тоже в зоне 18.250 и дальше трендовая паутина на отметке 18.800. Сейчас волна Money Flow индикатора маркет Cipher немного сужается, но при этом мы по-прежнему находимся в красном денежном потоке сейчас двигаемся в зеленую зону индикатора Trend score то есть к бычьим настроениям поэтому попытка еще чуть-чуть потянуться вполне себе вероятно это можно посмотреть на 6 часах идет коррекционное движение сейчас снижающееся третьей свечой но при этом сильной динамики мы не видим у нас цена средневзвешен объемом вивап волна желтая находится внизу то есть есть разнонаправленность по волнам вроде бы моментом двигается сверху вниз есть красный кроссовер красная точка но при этом желтая волна двигается Снизу вверх, тем самым создавая такое некое канальное движение, где мы двигаемся в диапазоне от нижней до верхней границы. Причем нижняя граница 236 FIBA, 16 770, Верхняя граница у нас также здесь и точка пивот, И здесь у нас индикатор подсвечивает уровни Fibonacci локальные. Все это на отметке 17.0.40. И вот где-то в этом диапазоне у нас должен быть прорыв. Больше я склоняюсь к тому, что в локальной динамике нам, конечно, потребуется более глубокое коррекционное снижение сейчас, но если удержимся на сетке моей индикатора Market Cypher A, то от нее отстрелим вверх и попробуем потрогать 17400 на пунктирной трендовой паутине. Но уже находимся глубоко в лонговых настроениях, я имею в виду на 6-часовом таймфрейме. И если посмотрим еще более малые часы, 2 часа, то мы сейчас уходим в шортовую зону, идет коррекция, но подрисовали... Зеленый кроссовер. И обратите внимание, как сейчас выглядит у нас динамика по двум часам. Это классическая торговая схема индикатора Market Cypher B, когда у нас есть якорная волна и малая триггерная волна. Движение обычно происходит от этих волн в одном или, соответственно, в другом направлении. Также хотел обратить ваше внимание на данные, которые сейчас публикуются в телеграм канале Это последний отчет о характере капитуляции сейчас после краха биржи FTX и в целом аналитики Glassnode сейчас клоняются к тому, что после того, как произошло это падение биржи, одно из ключевых бирж на рынке, достаточно серьезное событие для криптовалютного сообщества, у нас произошла некая динамика, связанная с тем, что характер капитуляции имеет некоторые сходство с самыми мрачными моментами медвежьего рынка 2018 года. То есть распродажа привела к значительным отклонениям от среднего значения потерь инвестора. И нереализованные убытки находятся на рекордно низком уровне, соперничая с теми самыми периодами 2015 и 2018 года. Но, однако... Общая картина все еще не сложилась в той части, что долгосрочный держатель, те самые крепкие руки, все-таки капитулировали. Достаточно крепко удержались мы и в отношении последних событий, связанных как с ковидом, так и с луной. Обратите внимание, падение в период ковида и падение в период луна были порядка 44 и 39 процентов соответственно, а сейчас при крахе непосредственно крупнейшего игрока на рынке криптовалют рынок потерял всего 26 процентов реализованного убытка, то есть рынок оказался достаточно Крепким. В любом случае формирование дна, по мнению аналитиков, продолжается. Это очень хорошо видно на одном из моих любимых чартов. Это как раз таки индикатор, который показывает нереализованный профит и убыток. И здесь, на этом индикаторе, очень четко отображены именно зоны, в которых мы находились в предшествующие периоды. Этот индикатор показывает именно уровень капитуляции, либо эйфории, либо оптимизма, либо страха. И обратите внимание, мы достаточно давно уже, точно так же, как и в период 2012 года, 2015 года, 2018 года корона, дампа, и сейчас находимся в зоне капитуляции. Поэтому формирование этой самой зоны у нас по-прежнему продолжается, не первый раз я об этом говорю. И я думаю, что в ближайшее время, даже с учетом того, что мы можем потерять еще какую-то отметку я имею в виду, ценового уровня биткоина, так же как это было в период 2018 года, когда биткоин находился достаточно длительное время на отметке порядка 6-7 тысяч долларов, после чего потерял еще 50% стоимости, совокупно потеряв 85% от all time high того периода бычьего рынка, мы начали восстанавливаться. В любом случае, если мы сейчас с вами посмотрим на этот набор индикаторов, то мы с вами видим что мы сейчас достигли верхней границы канала по индикатору AI Signal и сейчас от него разворачиваемся и пытаемся скорректироваться как минимум до средней границы. У нас эта коррекция может произойти, если сетка кривых на 6 часах нас не удержит. Также у нас движение вниз показывает и китайская версия индикатора VMC Cypher B. Двигаемся сверху вниз, здесь более четко виден RSI Stochastic. Его кривая показана движением сверху вниз, в отличие от изменения цветов на оригинальном сайфере. И также видим, что индикатор Boom Pro тоже нам показывает медвежье настроение. То же самое мы видим и на классическом индикаторе MACD. Тоже также идет засветление гистограммы и есть шанс ухода вниз на снижающихся объемах 6-часового таймфрейма. Дневной таймфрейм продолжает все-таки тянуться вверх. По крайней мере, индикаторы нам это показывают. И поэтому после коррекционного снижения, как я сказал в самом начале обзора, мы можем попробовать пробиться через сетку. По крайней мере, индикатор Boom Pro сейчас пытается прорваться через зеленую линию своего сигнала. И если это произойдет, движение вверх все еще может по инерции продолжится, Но не думаю, что оно будет сильным, потому что у нас есть загиб по вивапу, и мы потихонечку цену все-таки удерживаем. Но оно должно быть, так как MACD двигает кривые снизу вверх. Поэтому на 6 часах коррекции дневной таймфрейм нас, скорее всего, потянет вверх. Ну и если мы будем говорить и дальше о том, что большинство инвесторов, по крайней мере более 75% аналитиков, в том числе и CME Group, склоняются к тому, что ставка ключевая будет поднята на 50 базисных пунктов, то есть ниже, чем ранее, будет немного щадящая политика со стороны регулятора, то и рынок будет реагировать соответствующим образом. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем хороших выходных. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны на данный канал. Поставьте лайки, поддержите канал комментариями. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну, а с вами был Гоша, канал Rate И до новых встреч.